Все для жизни аналогов по большому сочи нет В свое время семейный так качал вы просто представить себе не можете это именно та квартира которая вам нужна для жизни большое количество инвесторов даже не то что инвесторов но вот покупали все кому не лень 34 квадратных метров квартира правильной планировки квартира квадратная семейный его невозможно не любить у нас уже дети давно до школу все побежали в этот сезон квартиры сдавались в сутки по 5000 рублей заполняемость была 100 Семейный, он как вино, он с годами становится только лучше. Не продавайте, оставьте. Друзья, я вас всех приветствую. Посмотрите, на дворе ноябрь, погода теплая, все зелено, красиво, аккуратно. Меня зовут Иван, я со своим коллегой Ильей еду на очень интересный комплекс, поэтому не отключайтесь, впереди будет все самое интересное. А еще вам хочу сказать, посмотрите позади меня, какие видовые характеристики. Позади меня побережье Черного моря, да, видно, какое море красивое, все зелено, на улице тепло. На улице, да, у нас сейчас ноябрь месяц, назовите мне хоть один город, где это будет все так чисто, аккуратно, зелено, где круглый год зеленая трава и зеленые деревья. Ни одного такого города у нас нет, где такой климат тропический. Поэтому, если вы хотите все-таки переехать, жить на побережье Черного моря, вам однозначно только позвонить нам, ваше любимое агентство Сочи ЮДВ, и мы найдем для вас все самое лучшее, самое интересное. Виды, конечно, бомбические. Поехали, рассмотрим одну очень интересную квартиру, потому что хочу вам рассказать за нее. Это именно та квартира, это именно тот комплекс для жизни, для отдыха. Виды, конечно. Можно сейчас просто взять, переодеться, одеть купальник, одеть плавки и пойти купаться. Потому что погода солнечная, настроение просто игривое. Хочется прям вот, душа требует праздника. Птички поют, море шумит. Где еще такое у нас есть? Специальные очки не буду одевать, потому что скажете, так, одел очки, глаза его не видно. Я лучше буду ходить чуриться, но дам вам максимально всю вот эту энергетику, вот этого морского бриза. Поехали, рассмотрим, что это у нас за интересный комплекс. Меня зовут Иван, вы на нашем канале Сочи ЮДВ. Вы сами прекрасно знаете, что где вся самая актуальная, самая лучшая недвижимость. Где ее можно рассмотреть, на каком YouTube-канале. Конечно, только у нас на канале Сочи ЮДВ. Сейчас мы вам покажем очень одну интересную квартиру, 34 квадратных метров, в Крутяцком комплексе. Комплекс называется Семейный, поэтому его так и назвали, что это Семейный. Почему Семейный? Люди со всех разных городов. Попродавали свою недвижимость, у кого-то были еще свои сбережения, средства. Они приобрели здесь квартиру и вот так и назвали комплекс ЖК семейный. Э -э все для жизни. Аналогов по Большому Сочи нет. Я просто не могу его ни с каким комплексом сравнить. Давайте я вам покажу... Что это за квартира, ее видовые характеристики. Квартира у нас находится в первом корпусе. Здесь есть максимально полностью все от А до Я. Детские площадки, парковочные зоны, все в шаговой доступности, магазины, рынки. До моря дойти буквально пешком 10 минут, не торопясь. Большой-большой шикарный пляж, вся инфраструктура. Давайте рассмотрим, что же это за квартира, по какой цене она продается. Это именно та квартира, которая вам нужна для жизни. Друзья, еще маленькое заключительное вступление. Квартир на рынке очень много, вариантов очень много, но мы стараемся вам показать что-то самое лучшее, самое, знаете, привлекательное, где цена входа, видовые характеристики вам для жизни. Хотите для отдыха, просто хотите, пусть переедут ваши мамы, бабушки, дедушки, по крайней мере, живут на побережье Черного моря, где тот климат, где круглогодично у нас всегда зелень. Самое главное, у нас охраняемая территория. Сейчас я вам покажу, как это все выглядит. Все под шлагбамом, все закрыто, полностью зелененький, красивенький газон. где машины поставить, поэтому если вы хотите еще рассмотреть, вам однозначно только в этот комплекс ЖК Семейный. Друзья, приветствую! Меня зовут Илья Шамшин и вы снова на канале Сочи ЮДВ. Друзья мои, мы сейчас приехали в Лазаревское и Вокруг меня жилой комплекс семейный Вы многие его знаете, многие не знаете Но дело не в этом, друзья мои В свое время семейный так качал Вы просто представить себе не можете Здесь квартиры продавались но ну, просто какими-то безумными количествами В день, в час Сам лично это наблюдал Друзья, собственно для чего мы сюда приехали Да все просто Жилой комплекс семейный Друзья мои, это полноценный комфорт Многие называют бизнес Но дело не в этом а, это действительно достойный комплекс Да, он не находится в Сочи, он находится в Лазаревском Но а, Лазаревское это, как правильно сказать в Лазаревском хорошо, друзья мои. В Лазаревском уютно. Летом здесь туристов просто битком. Все едут, все отдыхают. Друзья, жилой комплекс семейный ⁇ это идеальнейшая история для ваших родителей. Объясню почему. Это Лазаревская, это Равнина. Друзья, это комплекс прям полноценный. Полноценный, да, здесь один из корпусов, насколько 9 этажей вверх, да, то есть и... Квартира начинается от 21 метра. Друзья, у нас вообще Лазаревская любит. Можно по-разному к нему относиться. Да, это не Сочи. Да, это территория Большого Сочи, но это не Сочи. Порядка 40 километров, если вдоль берега проехать. Но Лазаревская любит, друзья. Сюда, сюда ехали, и едут, и будут ехать. Квартиры, кстати, вот квартира 37 метров. В сезон здесь сдавались по 5000 в сутки минимум вот 120-150 тысяч в сезон они приносили собственникам доход здесь есть достаточно количество перепродаж дальше сюда заходили а, в свое время большое количество инвесторов даже не то что инвесторов ну вот покупали все кому не лень цена была приятная и слава богу что и нам и моей семье тоже удалось здесь выхватить квартиру мы ее оставили она а, сняли из продажи пусть стоит пусть будет друзья Вообще семейный, если вот его поставить в Сочи, куда-нибудь там на Мацесто, ему бы цены не было. Ему бы действительно не было бы цены. А комплекс достойный, он красивый. Он красивый а, ночью. Подсвечивается, да, то есть у нас а, фасады подсвечиваются. Здесь есть парковки, есть а, коммерция, есть спортивная площадка. В общем, ну все, что нужно. То есть это прям полноценный, полноценный комплекс. Друзья, здесь а, можно купить квартиру. Вот самая минимальная квартира, это 21 квадратный метр на среднем этаже, на среднем, порядка 4,700-4,900, то есть цена начинается, ну так скажем, от 5 миллионов, ну и дальше уже, естественно, идут до бесконечности, ну как до бесконечности, миллионов до 15, до 16, это большие квартиры 56 метров с ремонтом. Когда говоришь про Лазаревское, однозначно у нас перед глазами стоит жилой комплекс семейный. Друзья мои, я бы здесь жил, прям вот с кайфом жил бы, да, но я не могу здесь жить, только по одной простой причине. это Лазаревское здесь работы нет, ну как работы нет, для меня работы нет, да. А так здесь прямо максимально комфортно, у нас уже люди давно-давно зашли на ремонт, еще скажу сейчас, еще с прошлого года зашли на ремонт. У нас уже дети там, у нас в школу все побежали, но ну, то есть комплекс вот прям вот начинает сейчас все, вот он уже раскрывается, он начинает жить полноценной жизнью, а, и кому нужна квартира, да, ну в достойном, в достойном комплексе в Сочи, да, то есть это не в Сочи, на территории Большого Сочи, и не принципиально там а, Сочи или Адлер, друзья, ну однозначно семейный, а, и семейный, ну он был, есть и будет, это... Хороший аналог жилым помещением, Да, потому что в семейном, вот как ни крути С самого начала здесь цены были а, самые низкие по рынку Они тогда были, они и сейчас точно такие же Самые низкие по рынку, друзья мои Ну посмотрите, это полноценный, полноценный комплекс да, То есть один из корпусов здесь вот сейчас Слева от меня а, спортивная площадка Вот подземная парковка, ну классно и знаете, иногда все-таки лучше жить, пусть в Лазаревском, но в хорошей квартире, в крупном комплексе Вы посмотрите внимательно и потом не говорите, что вы такого не видели Потому что ни одного комплекса, который у нас есть на территории Большого Сочи, да, по всем побережью, комплексов таких нет Аналогов нет детские спортивные площадки пожалуйста я уверен что вы сто спортсмен всегда можно выйти в вечернее время в утреннее время в обеденное время выйти и покачать свою маскулатуру дома стоят тихо закрыто так кто-то нам уже звонит но ну, ничего страшного давайте мы им ответим чуть чуть попозже здесь у нас баскетбольная площадка вот это у нас футбольная площадка все прям на виду посмотрите шикарнейший комплекс Комплекс прям вот для жизни, максимально для жизни. Застройщик его сделал, подготовил. Как говорится, только приезжай и живи. Все в шаговой доступности абсолютно, начиная от остановок и заканчивая магазинами, ларьками и какими-то, знаете, большущими ярмарками. До моря дойти буквально в шаговой доступности. футбольное поле. Мне мячика не хватает. Был бы мячик, я бы его сейчас, как говорится, попинал, погонял и поставил бы вратаря на ворота. Можно зайти... Раз вход на площадку, два вход на площадку Три вход на площадку Четыре вход на площадку, четыре входа Можно зайти абсолютно с разной стороны А, прозевал, вот он еще один Огромнейшее поле Чистое, аккуратное, нарядное Детские площадки Все прям для детей А давайте посмотрим, рассмотрим Вон уже, как говорится, молодые мамочки с детьми Они уже гуляют и наслаждаются Дышат вот этим чистым воздухом На дворе у нас ноябрь месяц тепло аккуратно детвора гуляет мамам всегда есть куда сводить своих детей свое чада. можно просто выйти во двор видно да дети гуляют самое что главное площадок автомобильных парковочных мест предостаточно вот я только вам сказал за спортсменов и как говорится наши спортсмены они уже у нас на спортивной площадке Можете выйти абсолютно с любого комплекса. Самая квартира у нас находится вот в этом первом корпусе. Она самая видовая, и мы будем видеть этот весь максимальный вид. Давайте все-таки пойдем рассмотрим, что же эта квартира, что это за вид сверху, и посмотрим на всю эту площадку сверху. Посмотрите, какая входная группа, лестничный марш, кованые период, красивый, аккуратный. Вот он наш лифт, лифт компании «Климанс». Здесь получается какая то ваше обслуживание управляет Управляющая компания удача Значит удачный дом Здесь максимально вся информация Входная группа Двери у нас получается витражные Можно выйти с одной стороны Можно выйти насквозь с другой стороны Я вам хочу в этом э, комплексе показать одну интересную квартиру Здесь у нас уже выставляет управляющая компания счета Вот счета, счета, счета Наша квартира -тын -тын -тын -тын. Давайте найдем квартиру номер 34 Квартира номер 34 где у нас цифра 34, даже найти не могу, но где-то я ее сейчас найду. Вот, вот наша квартира номер 34. Площадь этой квартиры 34 квадратных метра. Она находится на пятом этаже. Поехали посмотрим. Видеокамера. Давайте поднимемся пешочком, рассмотрим, что же это у нас интересная такая за квартира. Чистый, нарядный, аккуратный дом, сделан качественно, красиво. Прям вот ухоженный дом. Сейчас будет наша квартира. Это у нас второй этаж, а нам на пятый этаж. Сегодня приехал не один, сегодня приехал с своим коллегой Иваном Колосовым. Вы все его прекрасно знаете, он также постоянно снимает ролики, выходит прямой эфир. Он где-то вот здесь рядышком гуляет, рассказывает про комплекс. Честно, не знаю, что он рассказывает, но, знаю одно, у нас есть общая любовь к ЖК Семейный, потому что... Семейный, его невозможно не любить. А, он действительно вот ну качественный, да, то есть многие его называют бизнес-класс, но это, ну, это не бизнес, это полноценный комфорт. А в комплекс невозможно не влюбиться. А, да, он находится в Лазаревском, но он приятный, он красивый. Здесь вот все, все, все, все, что нужно для комфортной жизни, здесь все есть. А, у нас хороший вид на горы, у нас есть вид а, на море. То есть и море, кстати, здесь относительно недалеко. Это где-то 1700 метров и все. И вы уже на море поравнение. У нас крупный гипермаркет Магнит. У нас вот здесь фермерский рынок. То есть, ну все, все, все. Все, что нужно, она прям вот ну все рядышком. Плюс к этому, если не ошибаюсь, по-моему, вот в этом корпусе, вот который сзади меня, вот здесь будет муниципальная поликлиника. да, То есть застройщик выделил два этажа, там будет муниципальная поликлиника. То есть это не можешь не радовать. Плюс к этому, если вам интересен комплекс, вы знаете, что сделаете? Вы присмотритесь на квартиры на первом этаже. Объясню почему. Друзья мои, квартиры на первом этаже, они, как правило, стоят немножечко дешевле. Ну, сами понимаете, это было, есть и будет. Но сюда нужна коммерция. Да, то есть часть коммерции уже зашла и потихонечку как вот... Комплекс будет расцветать, да, оживать. Здесь нужна коммерция. Там магазинчики, там кофейни. Что там еще? Может быть, какие-то там маникюрный салон. Да все что угодно. Друзья мои, обязательно присмотритесь к квартирам на первом этаже. Ее, ее можно перевести в нежилое. И хорошо сдавать коммерсантам. Либо перепродать. То есть, ну, как вариант. Присмотритесь. Потому что, потому что они дешевые. А, еще по комплексу. По комплексу на что? У нас здесь озеленение, у нас здесь подземная парковка, опять же вид на город, друзья. Вид на горы здесь приятный, красивый. Вот опять же, вот сейчас хожу по комплексу. Это ну, наверное, какая-то первая моя любовь. И находясь в Сочи, сейчас скажу, сколько я находился в Сочи, месяц, наверное, 4 или 5. Сразу вместе с родителями взяли здесь квартиру Ну действительно мы сразу взяли Потому что а, на тот момент как бы был ограниченный бюджет Вот и ничего лучше семейного я, ну, я просто не видел и не знал И вы знаете что? А, не ошибся Забрали, а, условно заработали Не стали квартиру продавать Оставили себе Друзья, если у кого-то есть квартира ЖК семейная И вам не горит продажа То есть, ну она действительно не горит То есть, ну, нет необходимости продавать не продавайте, оставьте. Пройдет время, э, квартира станет все меньше и меньше. Пройдет время в Лазаревское. Уже сейчас заходят крупные застройщики, строят э, крупные отели. И буквально вот, 3-5 лет, и посмотрите, вот вы увидите то, что семейный взорвет. Это, знаете, м -м -м -м, семейный, он как вино. Он с годами становится только лучше. И поверьте на слово... Если но нет -то прямой необходимость не продавайте, оставьте. Пусть будет. А лучше вообще сделать ремонт. Там, и сдавайте э, в межсезонье там, на длительный срок. Э, летом на посуточный. Кстати, ну посуточная аренда здесь хорошо идет. Что еще по-семейному? Ну, вы все прекрасно знаете, то что это федеральная стройка. Э, застройщик у нас Метрополис Групп. Ну, как бы сейчас это уже не важно. Здесь хорошая управляйка. За комплексом смотрит И даже... Э, даже на входе стоит охранник и просто, вот даже в калиточку а лишь бы кого не пускает. То есть либо по пропускам, либо собственникам, ну неважно. То есть за комплексом действительно смотрят, за ним сидят. Давайте, как я вам обещал, сейчас мы рассмотрим одну очень интересную квартиру. Она находится на пятом этаже в этом безумном комплексе. Комплекс красивый, вот именно готовый уже для жизни. Сейчас я вам покажу, как выглядят эти 34 квадратных метра. Самое интересное, что у нас квартира номер 34. Давайте я вам покажу, чтобы было видно понимание. Квартира номер 34 и 34 квадратных метров. Квартира правильной планировки, квартира квадратная. Здесь у нас выстраивается сам узел, здесь можно сделать зону гардеробную. Самое главное, я всегда всем говорю, отдайте квартиру своему дизайнеру, и дизайнер сделает здесь очень правильную планировку. Две световых точки. Я так понимаю, что здесь у нас зона кухни. Кухонная зона, установлена, у нас уже газовый котел. Самое главное, у нас балкон, и давайте посмотрим видовые характеристики. Квартира черновая, полностью заходите, делайте ремонт под ваш вкус и цвет. Что у нас дальше есть? Выход на балкон и видовые характеристики. Безумно нравится мне эта квартира, посмотрите, что мы видим. Детская площадка, спортивные зоны, семейный. Это тот комплекс, именно который для жизни. Перед нами горы, да, все тихо, спокойно. Детские площадки раз, два, три, четыре, футбольное поле, баскетбольное, волейбольное, зона воркаута. Максимально все, что... Вон он даже ходит, мой коллега Илья. Озеленение, туечки стоят, парковочные зоны. Есть максимально все. Даже если ваш ребенок вышел и хочет где-то погулять, пожалуйста, вышли на балкон, перед вами полностью вся-вся-вся картина вашего мегакомплекса. Комплекс очень даже статусный, вот прям для жизни. Это туда, где можно приехать и наслаждаться жизнью, и понимать, что вы проживаете именно в таком комплексе на побережье Черного моря, где тихо, спокойно и все в шаговой доступности. Если вы хотите, чтобы эта квартира была ваша, пишите, звоните. Самая лучшая цена, самое выгодное предложение по этой квартире. Ставьте вот такие лайки, 100% вас цена устроит. Итак, друзья, давайте просто потихонечку подводить итоги, Да. Что позади меня? Мега крутой комплекс. Комплекс готовый для жизни. Именно там, где нужно жить. Когда вы уже прожили пол жизни там в своих городах, да, грубо говоря, и хотите жить тихо, спокойно, с видовыми характеристиками. Только посмотрите, да, позади меня. Максимально все есть для жизни. Поэтому, если вы хотите приобрести эту квартиру, ставьте вот такие лайки, потому что квартира будет именно ваша. Правильной планировки квадратная. Вы можете ее сдавать. Хочу сказать, что в этот сезон квартиры сдавались в сутки по 5000 рублей. Заполняемость была стопроцентная. Люди заработали в сезон себе 150 тысяч рублей чистыми. Можно даже где-то и побольше. По крайней мере, вот он. Готовый мегакомплекс. Он мне очень нравится. Давайте подведем итог друзья если есть мысли или мечта переселить своих родителей поближе к морю да, чтобы они прям с кайфом вася жили здесь а, не тужили да на морешку смотрели а, оздоравливались друзья а, семейный это наверное один из самых лучших вариантов да потому что выбор квартир есть а, квартира у нас в разной площади от 21 до 56 метров а, самый популярный здесь 37 метров друзья вот для родителей она лучше и быть не может Вот поверьте на слово здесь равнина все есть рынки, овощи фрукты вот все все все здесь вам рядышком вот буквально вот вышел полминуты а, и ты дошел друзья семейный идеальный комплекс для ваших родителей с вами был илья шамшин до встречи в новых выпусках пока подписывайтесь на нас ставьте колокольчики и не пропускайте все самые лучшие лучшие события потому что мы снимаем только для вас чтобы вы были в курсе всех событий